Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас сразу два мотобуксировщика, которые уезжают от нас в Сибирь. Букс на 500 гусенице представлен Тяговая звездочка на 32 зуба. Подвеска катковая, мягкая, независимая. Мотор на данном буксе установлен Zonction GB460 с электрозапуском. Также на буксе присутствует реверс редуктор. Не установлена фара, потому что он будет использоваться в цепке вместе с модулем толкач. На руле проводка не присутствует, так как проводка будет сниматься у него. На соседнем буксировщике также установлен двигатель Zongshen GB460 без электрозапуска. И на нем нет реверс редуктора. То есть тут обычная двухопорная трансмиссия вариатора. Также установлена здесь тяговая звезда, подвеска катковая, универсальная конструкция рамы. Подмоторное основание выполнено на одной плите с трансмиссией. На данном буксе фара на 52 Вт. Дополнительно с буксом были заказаны двое синей волокуш и различные комплектующие. На руле букса присутствуют ручки с подогревом, и включение-выключение света и глушение двигателя. Хочется обратиться к тем, кто думает о покупке. Говорим прямо как есть на сегодняшний день. Принимайте быстрее решения, Пока стоимость еще не сильно кусается. Летом по поводу скидок на данный момент рассчитывать пока не стоит. Как бы еще буксировщики не подорожали. Всем спасибо за просмотр. Всем мир. Всего доброго.